Может быть? Да. Да. Всем привет! мы сегодня решили снять наше, наверное, самое последнее новогоднее видео. на автомате было. вот и оно будет про то, что мы будем пытаться сами намодрить пряничный домик. я боюсь. И я. нормальные люди это делают перед Новым годом. А мы делаем после, потому что мы не успели это сделать новогодние праздники. Да, чё, а что, что добро мы... пропадать, правильно? четыре, а, Короче, мы подготовили коврик, чтобы это делать не на столе. Раз, два, три, четыре, пять. три, один, тридцать два, тридцать девять. Мам, где я скоровью? Тридцать два. Я Дальше? Тридцать три, уже? Да. 34, 35, 36 не проглоти 36 Будем показывать что Да, Ты доставай я буду считать Не надо, смотри, что это показывает Это вот такие жверточки Какие? Вот для чего? Белые, классные зеленые для чего? Для посыпки Для посыпки? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Потому что мы будем шипать. А это что? Это синишинки розовые. Это тоже на пошипке. Это что? Это классные чудески. Это тоже на пошипке. Это синие пачки Тоже на пошипке. Синие курочки на посыпке. Кто? Синие курочки на посыпке. Ты дальтоник что ли у меня? Почему? Почему? Что это? Синие кружочки. Синие? не разве синие? Ну да. Золотые кружочки. Какого цвета? Золотого. Слава Богу. Это, я не знаю, но скорее всего это глазурь, наверное. Это... А я думаю это мука. Ну может быть, но вряд ли. Это у нас какие-то штуки, но я думаю, что скорее всего это кондитерские мешки. Мы посмотрим. Да, два кондитерских мешочка. Три кондитерских мешочка. С одним что-то присутствует. С красителем кружочек. с красителем. Я А, не с красителями. Ну, как будто грязные. Да, я просто вот это так увидела. Я думаю, что-то там какая-то плесень, друзья мои. Но нет. И... Пап, ты что хотел? Нет. Да. Нет. Ничего, Сейчас. Уфырчатые бумажки. Пряничный человечек. <связывающий> Тихо. Не дай бог сломаем, будет пепец. А это просто нечего. Пока еще просто. <связывающий> Стенки. Очень аккуратно, сына, пожалуйста. Основание для домика. Нам все это ехало со зона, и слава богу оно сюда ехало. Вообще. Она мягкая? Нет, должно быть сухой написано. Еще стенки. И тут дверка и, наверное, это труба. Не знаю. Забирай бумажку, ты очень сильно хотел. Ух ты, и так закрываем коробочку. И тут должно быть написано. Ну и все. Ты, наверное, на этом ушел. Да что ты что только не закрываешься? Вырежешь потом мое лицо и ставишь, как обычно. Какой у тебя интересный способ Люди обычно это руками делают Можно? Давай Комплектацию Там торцы, основания А это крыша А это двери какая-то синяя Крыша, наверное. Так, пакетики два с красителями, один без Сухая глазурь, я угадала, и по посыпки 5 штук Опять ты, Да Так, первое, высыпать содержимое пакета в удобную емкость Добавить 15 миллилитров воды комнатной температуры, сбить миксером Если мик миксера нет, добавить 14 миллилитров воды, человек, наверное, может казаться, что воды маловато, но мы все протестировали Для точного измерения объема воды лучше использовать медицинский шриц Поэтому сейчас мы будем искать емкость. Так Я почему-то все подготовила, кроме этой емкости. И мы будем готовить классы. Я хочу, боюсь. Я думаю, что вот это не сучка. Хватит. Да? Угу. Так. Еще, Всем пока, подписчики. Я не буду снимать. Так, нам нужно высыпать сюда. Я надеюсь, что это не как крахмал. И оно сейчас не будет в все стороны лететь, но оно летит. Еще нет больше, на бланку. Почему? На беги. Беги на печок, потом тебя позову, когда будем строить. Ладно. Все, до грамма высыпем. Так. Это все. Все. Добавить 15 мл воды комнатной температуры сбить взбить миксером. Если нет миксера, добавить 14 мл воды тщательно размешать. Посмотрите ролик, пройдем плодил финале. Я вспомнил. Сейчас я 10 миллилитров. Как-то маловато воды на вот это все. Они все рассчитали. Ну, проверим. И 4 миллилитра. Как тяжело наберет. Ровно 4 миллилитра. Uh -huh. Ну да, миксером бы явно не получилось. У меня и капучинатором бы тоже. И как это мешать? Вот так прям лопаткой? Ложечку возьми. Ну, давай. Тщательно перемешать. Это же каким образом надо тщательно это перемешать? Ложечка была бы удобнее. Да мне лопаткой ничего. Я бы сказала, как раз наоборот я могу вот это все собрать. Проще было бы глазурью уже в тюбике продавать. Помнишь, мы с тобой такие видели, когда на Пасху mm -hmm. покупали? И вот эти вот с красителями штуки не нужны. Просто несколько тюбиков бы положили, и все. Хотя, тут, наверное, суть вообще все сделать сам. Ну, типа, да. но она прям реально, кстати, 14 миллилитров действительно достаточно. А я тут что поделаю. По Можно? Можно, да. Давай. Только аккуратно. Прикольно, беги. Мне это хорошо, что тебе Так, мы перемешали. На сгущенку похоже. Нет, с ногслой. Разложите глазурь по кодительским шкамам ровными частями. Это... Я, конечно, все понимаю, но когда у человека с глазомером все плохо, я не представляю, как это разложить на три равные части. Давай мы передадим эту инициативу тебе, потому что если ты накосячишь, я буду ругаться. Я на тебя. не буду это делать, не, не не ко мне. Давай начнем с белого, потому что если что оттуда можно будет вывалить в те. Да. Ты можешь все вывалить белой и уже через маленький носик отстриженный вдавить в те. Я замораю вот здесь кучу всего, мне-то что не получится. С подложкой перекладывать тоже не получится. Как сделать-то? Тогда же все сюда вывалить. Мы послушаем его, но не факт, что он был прав. Показываю. Сейчас как у меня из рук все попадает. Как весело. Смотри, как я все вылезла. Если кому-то нравятся такие прищепки, ими можно заделать все маленькие открытые пакетики. Есть еще такие большие. Это все идея. Красота. Сейчас нужно надрезать, тут написано, нужно надрезать самый уголок пакетика, не переусердствовать. И дырочка должна быть совсем небольшой. Аккуратно, равномерно выдавливайте глазурь из пакета. Максиму Бальф, как понять, что мы выдавили половину? Ну, тебе, тебе так легче же будет. А как понять, что я выдавлю половину? Зачем половину? Тебе не надо одну. Ну вот одну треть. Ну просто на глаз, Примерно. чуть-чуть не надо. Сюда чуть-чуть выдави, потом сюда чуть-чуть выдави, сюда, сюда, сюда и посмотри, сравнивай, чтобы одинаково было. Они намного, кстати, плотнее, чем обычный пакет. Так Конечно. что если там решите, типа, делать в пакет, это не вариант. Отрезала прям вот миллиметр, наверное. Ой, ты И сколько? Чувствуй это. О, зеленый становится. А от зеленой будет? Ничего себе, хотя она оранжевая. Ну сколько лет это? Я не знаю, как по ощущениям. Я не понимаю. Ну оставь пока, чтобы все девушки добавить. Не облизываю. Это пустой стакан? Пока да. Ты поставила бы туда. Логично. себе гений. А это что? Я не вижу пока. Красный. Надо перед тем, как иметь. А оно сейчас Слушай, сейчас на ну сейчас провалить. Тише. Это меняешь материально. Это кидаться. Ну, каких-то украшений просто будет больше. Могли бы, блин, вот извините, создатели вот этот глазурь на три пакета сразу разделить, и все, как бы, ребят. Всем было бы намного легче жить. Теперь возьми один пакетик, второй. А я пока вот этот подержу. Можно почиться, мам? Да. И сравни. А Тихо-тихо, только не дави. По повесу попробуй. Тих -тих -тих. Да, одинаково. Ну все, значит. Сборка домика. Соберите стенки домика с помощью белой глазури. Если глазурь получится жидкой, то подоприте стенки домика кружками или стаканами минут на 20. Это Давайте. Он должен быть именно какой-то имбирный, скорее всего, как и все. Я так думаю. Понюхай. Понюхай. Да, имбирный пряник. Он пахнет отдаленно, как овсяное печенье, но по факту это имбирные пряники. Ну да. И теперь самое страшное, их нужно как-то склеить. Я видела, видела и видела, как люди это склеивают. Иногда это занимает очень много времени, потому что они не склеиваются, глазурь вытекает, и ничего не получается. Я видела многие, у многих была какой-то проблемой, многие очень сильно отрезали, и поэтому это текло в таких количествах, что о какой-то аккуратности там и речи не шло. Вот вопрос. И долго мне так держать? 20 минут написано. Но это если оно слишком жидкое. Если что, я думаю, ссылку на этот набор мы оставим в описании, mm -hmm. это выглядит все как реклама, блин, что мы такие, это но это не реклама, к сожалению. Ну, короче, мы в описании оставлять не будем, а если кому-то очень надо, я скину в комментариях либо в личку. Не, не, не только не давай здесь не будем жирным слоем, мы посмотрим, есть ли разница, что у тебя вообще не туда? Мне очень неудобно. А вот сюда сверху, все. Вот Я не вижу. Старого. Приклеивай. Я с твоей рукой ничего вообще не вижу. Давай их поставлю, ты там сама Рия. Mm, это ты так подумал, или... Нет, это я просто подумал, что это черепица крыши, мы сделаем вот так. Ага. Максим, беги быстрее, пока не засохнет. Сейчас. какой вот я его заставляю, да, да, да. блин. Беги с этой стороны. По, по одной штучке бери, кидай. А я тебе сейчас других еще дам. Можно по Ну ты одну сюда, одну туда, одну вот так вот кидай просто. Вот. Ну, здесь я еще не намазывала. А на ты гуляла туда, туда. Ну, вот, типа сюда, сюда, сюда. Я, я уже чем-то пленю. Ты все только сюда не высыпай, а то слишком много. Ну, ну... тихо, тихо, тихо, тихо. Почему? Ну будет как-то не очень, мы сейчас же разных насыпаем. Я хочу все. Ты много в одно место это не надо. В разные места, говорю, кидай их. Стой. Это уже. Вот и кидай сюда еще. Где-нибудь. Да, на... на глазурь, на беленькую. Вот, молодец. Можешь одну съесть. Вот она тебе, ой. Мария сейчас зубы выплюнет. Почему ты не говоришь, что они... Не надо звездочки, звездочки бери. Вообще не сладкие. Да? Можно я попробую? Вообще никакая. Ну возьми, вот да, это уже. Спасибо. Жесткий? Угу. Я уже проживала вообще. Аккуратный. Не могу пить белый совет. Ну Максюха, беги быстрее. быстрее. Беги, посыпай. Иду. Ну что А ты достаешь еще утечку? Ой, звездочки. Такая вот у нас, Елюшка, А потом это сейчас съедим. Я уже, мне прям нож. Когда я это уже вижу, у меня запах уйдет, в нож. <сíck> <сíck> потом позову тебя пряничку украшать. Мы его потом поставим к нам на полянку. Он будет на полянке стоять. Какую полянку? Вот на полянку. На а, ней будет это? зеленая травка. И так далее. Я думаю, я ему сделаю два глаза, сердечко, да? Он у нас будет красивушное. Давай красным краски попробуем, да? Красный, зеленый можно. Ну, сейчас ну, мы можем долго этим рисуем. Кап, кап, слишком сильно надо давить. Знаешь, куда? Куда? На плед опять. Конечно. Я успела его съесть. Я сильно вот здесь давил. Не получится с сердечками. Почему? Потому что много. Какой у нас косоглазый. Красноглазый. Я просто туда съем. Как ему сделать рот красиво? У -у -у. Как ему сделать красивый рот? Почему красный рот? Что глаза красные. Высохла? Честно? Нет. <смех> Я боюсь. Хочу какая-то сладкая. Что, переносить? Будешь переносить сюда? <смех> Нет, надо крышу плепнуть как На Намаз не хочешь, на чем? Я буду, как ее держать же? Пройдет убь. Ня как? Вот как держать? Ну да? Я Мне надо поедет потом просто. Как ты больно сюда ее надо по центру? Что да тут даже пряник не достанем. Почему? Стуковка. произошла Без ну, нет. Нам как-то Ну нет? да, как в ту как говорил, с той стороны плохо достал. И чем не сделать сейчас? Ну, ну в любом случае достала, по-моему Сейчас потечет, потечет. Уже так. течет? Держи Как Так? Угу. Да нормально сейчас смажется Сакон. Вот так тебе? Да, чуть-чуть. По-моему, едет, нет? да? Да. Мы очень долгое занятие. Берлин. Зато сам. У нас там. Не ну, есть... причем такие наборчики пользуются популярностью и действительно покупают. У нас там есть, по-моему, сахарная пудра. Да. Может, пустын, типа снегу. Куда? На него. Пряник. Вон пряник. Это пахнет, и хочу что-то свечи, ребят. Вот Прямо это мне хочешь съесть. Съешь, когда соберемся, съешь. Пока шучу. <свеч> Поклоняйся. Папа тебя тоже потянуть хотят. Еще чуть-чуть. Поклоняйся. Будем отрывать. Поклоняйся. Будем отрывать. Руку. Я не понимаю. Ну, я пока пока откроем. Так, это у нас основание, на которое нужно будет приятного. На таких соплях все держится, по сути. <плодил> вот. Нам нужно будет на него вместить еще как-то вот этого пряника, которого я не представляю. Как его подставить? Попытаться залить все зеленой глазурью. Максим сейчас прибегает, посыпает, и мы этот домик ставим на него. Потом уже прикрепляем вот это и вот это все. Что хочешь? Хватит Давай. ли глазурью вот это все залить? Не mm -hmm. знаю. Ты просто вот так вот. Ну я хотела прям все, типа, залить. Попробуй. А сможем ли мы дом поднять и перенести под глазурь? Просто вот так? Mm -hmm. Муха! Держи! Ставь камеру и держи. Давай, тиши. Она долго держалась, она Давай, молодец. Тиши. Максим уже бежит. Угу. Так, папа. папа, сейчас у нас опасным маневром ставит сюда дом, а Максим все засыпает посыпушка. Я в туалет есть. Беги быстрей. Я надеюсь, что все будет хорошо. Что ты сможешь это сделать. Вставь. Ну, как можно его туда. Спасибо. Быстрее. Папа все запогонил. Ну вот смотри, там берешь резерв. ты ты По себе легче. Как смогли эти решу заделали? В принципе, еще тут можно мозгку не береть. До конца уж. Но оно опять уходит вовнутрь. Надеюсь, нет. Она упадет. Оно сохнет-сохнет, оно падает Во Та-дам Я бы его развернула, но я боюсь Так вот за эту Папа, покажи меня Такая вот штука она получилась Тихо, ты что, не с Максим прям весь слюнями обошелся Идем Скоро? Да А сегодня? Не знаю если YouTube хистрия один фемали и его вот такой пряня. Спасибо всем большое за просмотр. Айм большой Всем Подпис... Пока. Подписываемся на канал. Что еще сказать? Не знаю. Ски... Давай вдоначики. И что еще? Что еще э -э делать? Пишем комментарии. Подписался. Я запутался, что там еще есть. Да? Да. Комментарии писать, подписываться, лайки ставить в инстаграм, переходить и делать вот такие вот штуки да, тоже. И донатики скидывать. Смотри, еще разок. Скидываем донатчики. Пожалуйста, мы вас просим Скидывайте донатчики. Что там было? Что там было? Как вы отдыхали? Все. Ну все, все. Все. А я доедаю стат. Маши рукой, Максим. Пока! Субтитры а сделал